Решил, блин, поиграть в одиночество. Хотя, ребят, я знаю, что как бы материться на родных, это верх абсурда, но меня уже, честно говоря, родные мои так бесят. Так, да, сюда. Слишком рано, слишком поздно. Нет, а трофея Ридлера мы не будем с вами собирать, ну потому что не хочу. Я, наверное, не женщина, не она не хочет. Хотя, ух, какая такая, блять, а такая, блять. Так. Да, в эту сторону. Наоборот, так на Space и на control. Помогаем женщине кошке собирать, короче, на юга. Так. Где-то здесь, где-то... Где-то рядом с этим домом. Так. Трофея задачка. Левый контрол пробел. Левый контрол отпустится. А еще там. Хотя я бы на самом деле по-другому поступил. Ну ладно, ты поступила даже очень мудро, Селина. За это я тебе уважаю. Nice story. Story. А тут надо групповое делать. Слишком поздно, слишком рано, слишком поздно, слишком рано. Тут еще раз, два, три. Что с Иди к своей мамочке, Рони. Просто уж деньги вернул. Верю, даже. я хотел бы всё по стелсу эти это задание надо было бы по стелсу решать как минимум как мне кажется Я не хочу гнить чурьяги. Тут еще один. Вижу. Которого я лично вижу. Не знаю, как Селина, но я вижу его. Это кошка. Out, Осторожно, это женщина-кошка. Это не Бэтмен, это кошка Свои вещи забирает Ага, Селина, забирай свои вещи, пожалуйста Если бы мы проходили только за женщину-кошку, то было бы на самом деле очень много Слишком поздно, слишком рано, слишком рано, так. На их, так. Так, тут один остался, которых я вижу, из последних, которые я вижу. Которые забрали Джокер Мерс, кто следующий? Двулики, наверное, или ты, как мне кажется. Кто пустил сюда женщину кошку? А у Селин, наверное, Хардли была у девушки, то есть. Ауч. больно же, блин. Эх, голя супергероя. А тебе никто никогда никак не узнает. Только потом, когда либо про тебя фильм буду записывать, либо игру тебе от тебя буду делать. Только тогда кто-то о тебе узнает. Так. Один. На Натап. Так. Тут еще один. Так, метро служебный вход. Так, тут точка с тут трек. Так, Тут все добыли, тут надо вот это вот и это нужно проверить и все. Так.. Побе... Ну, что, побежали, ребят, с вами. Я практически научился этими пользоваться этими штуками, которые тут, кружочками, которые тут загораются. Еле-еле как, научился даже. с <косит> А есть какие-нибудь обманки у Женщины-кошки или нету? Нет, Бола, она убьет эту штуку в мгновение, в мгновение ока, так скажем. Ага, Селина. Торовки. Хорошо. Почему хорошо? Почему так много людей? Что она тут делает? Ребят, все сюда! Женщина-кошка тут. <coughs> Я без икса, поэтому. без икс ре поэтому ничего не вижу. Боюсь, боюсь. За женщину-кошку играть одно удовольствие. Она такая быстрая, она такая резая, ей. Ей было. за нее играю и одну удовольствие получаю. У По практически рифма. Может быть и Нору Фрису вижу заодно Может и Нору Фри за одну вижу. Айви. Айви. Кошки, -кошки. кошки же не умеют плавать, и женщина кошки тоже получается. Да блин, ну я же хотел так обойти. Ну ладно, что, будем тогда по твоему плану идти, женщина-кошка. Слишком рано и слишком поздно. На тап нажать надо. Backspace, так сюда, вот лучше. Ага. Трофеи женщины кошки. Музей. Ну Потом в следующий раз, короче, буду проходить эту миссию задания второспенные. То есть там, подай, принеси, что-то типа такого. Потому что тут реально все задания имеют смысл какой-то. Хотя бы маленький, но смысл они имеют все равно. Черт, опять снег повалил. Снег, круто. А я доктора Фриз не, не видел уже очень давно, которому... Или парня, которому... Снег, мороз. Круто. О, Селина. Нормальная такая девушка. Красавица, я бы даже сказал бы. С ней бы любая красотка бы. Значит, кто-то особенная заготовила сюда. что надо делать. Kind of Я в латексе, блин! Я в латексе не могу боро бороться. Я, я не знаю, как насчет женщины-кошки Я не знаю, как насчет Селины, Но я реально в лапсе не боролся бы. Серьезно Я в лапсе не люблю бороться Театр Монарх это, кстати, где была проходила последняя встреча Брюса и Пугала. Джокер Театр Монарх. Только немножко начинаем слишком поздно. Так все пойдет. Слишком рано, слишком поздно. В основном, как мне кажется, что эту серию мы пройдем ну, нормально будет. Дэнджер, опасно. Так, стоп, надо так посмотреть, так, сюда, надо про пробраться, надо сюда, на ту сторону, я, как вы видите, пока что этого сделать не могу, да. Парк аттракционов, так, надо, на так, так, Ах, парк аттракционов, надо сюда идти, надо не в эту сторону, а в ту двигать. Тут вроде никого не было. Здесь да, я защелкил. Сюда, она тут. Эм. Опоздала, значит, немножко. Собираем вещи женщины-кошки, которые она, может быть, Нору Фрису тыщем, увидим. промышленный район промысловый район а что Самое главное не делать как в Асэшн Крит, потому что там прыжок веры делать не, не люблю я. Ай, блин. Женщина-кошка селином, блин. Надо наверх. Вы слышали, что случилось с Джокером после нашей последней с ним встречи? После встречи, не точнее, не нашей с ним именно, а после встречи Брюса и Джокера. Никто туда забраться не сумел. Не смог, точнее. <звы> Браната. Гарена. Сколько Гарен бы не... Ни... Думаешь, от меня может прятаться? Граната. А? Ладно, я не прячу тебя. Вы все так обожаете болтать. Вылики, черное масло и что это? Вы все такие, блин... Ребят, вы все такие, блин, глазастые. Есть кто-то захочет еще из вас, ребята, Бэтмена, еще продолжение игры Бэтмен Архэм Сити. То у меня еще есть один проектиц. На самом-то деле, сказал бы я вам, не особо такой проектиц, но... Короче, я еще буду проходить Бэтмена позже. после, эм, Еще раз буду перепроходить, точнее, Бэтмен Архэм потому что ну я естественно я не все нашел что надо было не ну понятно женщина кошка она плавать не умеет ага ну а блядь, какого фига плавать не умеет а Женщина-кошка, она, по идее, кошка. Так, ну, так. Одна, так. Это литейный завод, так. Тут персонажа, это... Хорошая Слишком поздно Отлично Так так, та-та-та-та-та-так, где трофей мой трофейчик? Так. Где мой трофейчик? На Х на дом. Внутри. Внутри этого здания, скорее всего. Внутри этого здания. Кошки всегда приземляются на лапу. опять же, ну, не дос... Не -не -не. Не, не не не не не не Ага, так давно это, честно говоря, Харли не видел, блин. не не не не не, -не. отследить Отследить бандитов в Архам Сити, чтобы вернуть трофеи женщин-кошки. Нужно делать их, наоборот. Вот даже, Так, на этап. Где первый? А! А, так. Так, так, так. Нужно промышленный район опять идти. Надо на тап. Так, на тап. Надо на... Backspace. Маркер. И сюда надо на Escape. Дойти идти, да, бежать, не долететь да, надо. Так, на F надо. Трофеи женщины-кошки. Маркер изменен надо. А, нет, там на F надо было нажимать. Ну, я что то сгупил, я на Space нажимаю. А не на F. Собраться наверх, на F, на F. Опять горгули, блин. X. Так. Золотой мой нам. Да. Ладно, nice. на Нет. Нет, тут... Селина, ладно, забыл, если я. Извини, я потому что ты настоящая кошка. Ага. Ну, естественно, спутать-то можно. Кошку и Селину. Они же... Селина же сказала, что я буду называться женщиной-кошкой. Хорошо, отлично, отлично, отлично. тут тут а, а вспомнил сюда же не надо нам нужно на ту сторону она прямо здесь Девушка ⁇ Ctrl, правая кнопка мыши ⁇ Я жму... с туносим вот поэтому я собственно и переключился с бета с бэтмена на женщину кошку вот поэтому потому что я уже честно говоря задолбался эту нору Фриз честно говоря искать поэтому я и переключился с Брюса на женщину кошку Тут. Ну, ладно, так, тут... Вот дерьмо. как Шутка такая. Так, стоп. Я тут не понимаю, где чё тут нужно сделать. Или мне хоть бургеров прислать, что ли? Женщина-кошка! Нет, первым надо с тобой разобраться, потом надо с тобой разобраться, потом надо с тобой разобраться. И так, и тебе надо вот прописать вот такую вот терапию. Тебе тоже надо прописать терапию особую. А тебя средний какой-то двумя пробелами. Ребят, сюда! Тебя тоже нужно так и двумя кнопками пробела и сверху вырубить все И сейчас не будешь таким уж сильным. Серьезным, парень, не будешь. Ага. Ну вот, ищем, продолжаем свои вещи искать. Так. Так-та-та-та-та-та-та, на табуляцию нажмем. Ты дай ключ от входной двери. Да сейчас, блять, сейчас. опять же было за сори за то что был но прошло опять же был но прошло так сюда иди так сюда идти так куда то надо нам вот сюда вот завернуть и завернуть так тут мы тут за забрюсовывай на сами ребят столько наиграли честно говоря. За Бэтменом. А может быть тут женщина-кошка пойдет получится? Нет. Так. It's... Где какой? Где мой? Где нужные вещи, короче? Где нужна мне вещь? Может, не возвращать? Ну нафиг. Не, короче, тут по-другому не получится. Слишком добрые. Мразты. Так, на x надо, так, где, где с этим, с моими вещами, парни, шатается тут один, я знаю, что он тут шатает, так, на Х. так, на тап надо, так, это, блин, надо в это, так, здание в это надо войти, вот, так, стоп, Ребят, сейчас посмотрим. В вроде бы да, вроде в вот в это. Так, тут на x. сменить. вот вроде бы вот сейчас в это. Так, на... Не не, не, не, не, не, не, не, ребят, не на x, а на tap. Посмотрим, так, на tab. Да, в это здание нужно зайти, но с какой-то другой над стороны. Вот так вот, смотрите, ребятки. С этой? Ну, где-то примерно с этой, но Очисти. А Кто поможет? Я пробел, да? Я зажал, очистил зон тут, чтоб продолжить. На Икс так. А еще тут двое. М -м -м. Ну век живи, век учись как, как говорится. Одного не нокаутирующим ударом. Way, right? Верно. Там еще двое. Так. Я не злодей, не герой. Мне. Дверь заперта. Надо очистить всю тут территорию, чтобы.. Там еще двое. Это вообще к этой территории относится. Спасибо, закчон, ты меня вы дал своему другану. Спасибочки. Рукопашную, никто не хочет, значит, сражаться с женщиной-кошкой, ага. Ну, естественно, в рукопашную же она вас всех победит, ага. Вроде бы зачистила точку эту от всяких тут... Один... Версопер там. Так, надо либо... Чё-то там такое. Жёлтым. А, это зелёное. Мне <свистит> Х надо так не-не-не-не-не-не не. на Х надо на ТАП. нажать так Ну тут этот Значит надо как найти способ в это здание пройти и протиснуться и все Надо Ну и искать какой-то способ в это здание пройти и все с сменим, лезь вниз. Ну ладно, Брюс, спасибо, что ты это сделал, но... Честно говоря, что-то как-то не стоило бы даже... Как... Я ищу свои вещи. Точнее, вещи Селины сейчас. Офигеть. Так, ага. Натап-так. Нет, надо в это здание попасть, в это здание надо попасть. Откуда-то вот-вот-вот-вот отсюда-ва. Но я не знаю, как... А, не. Хотя, стоп. Может быть... А, сверху тут попасть? Ну, ладно. Левый консул. Так, а! Так, сейчас посмотрим. Стоп, извиняюсь, да. так. А, тут... Не, ну я, ладно, я тут поняла, может быть, нужно очень быстро тут делать. А может ты... Too early, окей, okay, И так, где мои вещи? Те вещи селины Только вот это вот закрыта дверка и все. Дверь заперта. Короче, не знаю, ребят. Пишите в комментарии потом, что мне делать, потому что я, честно говоря, уже не знаю, что тут делать. И давайте всем до скорых встреч, увидимся с вами в следующих сериях Бэтмен Arkham City, наверное, потому что, ну, еще очень много загадок осталось, пока-пока. До скорых встреч, увидимся в следующих эпизодах, пока-пока. Давайте, ребята, мы 37% с вами уже прошли, поэтому давайте, давайте, давайте, давайте, пакеда! По Всем пока-пока!